Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про новую одноразовую электронную сигарету под названием Geek Bar. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой панели есть название девайса, виден сам мод через небольшое окошко и есть небольшое предостережение. Также есть название вкуса и его крепость. На противоположной стороне указаны технические характеристики. В верхней и нижней части располагаются силиконовые заглушки. На корпусе мода отсутствуют кнопки управления. Напряжение на картридж подается посредством затяжки В нижней части девайса разместился LED-индикатор, который говорит пользователю о заряде аккумулятора Девайс довольно крупный, но при этом очень приятно лежит в руке Верхняя часть девайса слегка сужается, что делает затяжку более приятной. Внутри гикбара находится резервуар с жидкостью объемом 2,4 мл. Он предзаправлен довольно вкусной жидкостью с содержанием никотина 50 мг. Кстати, никотин здесь солевой и практически без ТХ, то есть без удара по горлу. Внутри этого девайса разместился аккумулятор объемом 500 мАч, что почти в два раза больше, чем у HQD. К сожалению, аккумулятор внутри этого девайса зарядить нельзя, так же как и нельзя перезаправить картридж. Производитель утверждает, что одного такого девайса должно хватить на 575 затяжек. В конце этого ролика я могу смело посоветовать данный девайс всем пользователям, поскольку он обладает прекрасным вкусом, шикарным никотином и отличной сигаретной затяжкой. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.